Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала Всех любителей Старкрафта также приветствую Сегодня мы продолжаем прохождение первого Старкрафта Следующая у нас миссия Ну, то есть мы играем за тирана, да, если кто не помнит И следующая миссия у нас Большой, большой Толчок Я Хотел сказать Скачок, но нет, это Толчок Так, ну в принципе все мы видели Каково предисловие Здравствуйте, командир. Получилось. Угу. Хотел пропустить разговор, а в итоге я, только наоборот, вернулся. Здравствуйте, командир. В общем-то, мы начинаем <coughs> финальную фазу борьбы против конфедерации. И мы будем обладать сейчас войсками Дюка. Кто еще? Передавай координаты. Отрядом Альфа. Призрак на связи. Координаты. Давайте пока координаты что слетаем сюда получены. нашими призраками, посмотрим Жение что тут у нас есть, вроде как никого не видно, Я но давайте туда времени. пересылаем все войска, пересылаем также все здания. Кстати, я забыл, что научное судно там можно поднимать. Тут вообще, по-моему, можно здания поднимать у тиранов. Не Воздух а я а не, не могу. Корпус Альпа никогда бы не бросил оборудование. Эпическое раздолбайство. Угу. Держитесь, сейчас тряхнется. Эпическое раздолбайство. Давайте посадим нашу лабораторию сюда. Командный центр сюда. Космопорт, давайте сюда Еще один командный центр Но ну, я не знаю куда его посадить Тут наверное еще есть одна точка, да Видно, что здесь есть еще одно Еще одна пристройка Которую можно было бы использовать В наших целях Так, идите добывайте Давайте-ка ресурсы Призраков можно использовать для того, чтобы Выживать атомные Головки на противника Это понятно все это прекрасно понятно. Так. Ну так, и посадим, надеюсь, можно будет использовать. Давайте-ка построим в первую очередь хранилище дополнительные. Потому что у нас их недостаточно. Дополнительное. Так, да, мы можем использовать данную пристройку для вызова ядерных ракет. Ну а войска пока что пускай здесь патрулируют территорию, в принципе, не надо. Особо Прибуется нечего больше заняться. Сейчас построят он это хранилище, мы еще ему поставим дополнительно с того черка. Требуются дополнительные хранилища. Так. Слышно хорошо. Здесь нельзя строить. Ваши войска атакованы. Я тут. Все как уничтожили. Мешай быстрее. Готов к работе. Сами добывают. Ага, нифига все? не добывают. Давайте, добывайте. Вы тоже. Так. Готов к работе. Работаем. Я работа, думаю, работа, что пока получим. мы давайте прекратим постругу хранились, дополнительные. ГСМ готов, Гэп. Так, точно. Готов к работе. Быстрее, Сейчас больше ресурсов. Давайте-ка еще тогда Грисов обычных маринов э. посоздадим. Так, точно. Готов к работе. Так, э. так, а газ мы здесь можем добывать? Пока что я не вижу поблизости так, э. газа. Главное, Давайте посмотрим. Есть газок, есть. Добываем его. Грисов Недостаточно готов, э. минерал. Приказ получен. Слышу вас хорошо. Недостаточно минералов. Давайте мутим нашу экономику пока. ГСН готов, Кэп. Недостаточно минералов. Готов к работе. Работа в игре. Готов к работе. Приказывай, командир. ГСМ готов, Гэп. Хотя еще можно сюда парочку. ГСМ Это готов, Гэп. Да, Гэс? Давайте, давайте. Давай, кого можно вызвать давайте-ка наверное уч ⁇ нас хотя нужно ли нам наверное сильно креста. Креста. знает. Слышу, нам креста. сейчас креста. вот что нужно это нам по-другому по нужна инженерка без инженерки мы особо креста, далеко готов, не продвинемся так, точно. требуются дополнительные хранилища Да, плюс еще хранилище так, точно. Что, давай ка -то сюда поставь, чтобы не мешал проходу. Требуются дополнительные хранилища. Так, дополнительная невидимость для миражей. Сделаем сейчас. Что приказываете, Гэп? Требуются дополнительные хранилища. Готов к работе. Работа Работа, дополнительные хранилища. Что И еще одно инженер. Недостаточно вескен. Что готов, Кэс. Вот не знаю, нужна нам научная судьба. Она стоит очень дорого по весь которого у нас и так мало. Так что я думаю... Ладно, потом перелет сделаю этой инженеркой, я не правильно поставил. Работа выборна. Недостаточно вистена. Куда-нибудь давайте приземлим вот сюда, что ли. Вот сюда лучше всего, потому что все равно таковать не будет. Я на это надеюсь. А, кстати, здесь у нас, оказывается, есть уже, блин, Комплекс с танками. Я что-то даже не заметил. Работа выполнена. Так, придется ждать, пока это достроится. Точнее, до изучается. Слышу, вас хорошо. Так, два у нас рабочих пришли. Так. Давайте идите добывать Готовь виски. Ну, одного точно виски правду добывать. Второго на не буду делать этого. Или надо было, кстати, надо было. Слышу, вас хорошо. Да, приземлиться бы как-то вот сюда. Готов. Жаль, что, да, надо дожидаться. Так, постой. Кэп. Так, точно. Так. Давайте-ка, арсенал еще поставим. Видите, здесь было прекрасно. Хорошо. Так, точно. Вас понял. Готов к работе. Сию минуту, Кэп. КСМ готов, Кэп. Ну все, КСМ больше нам не нужно. Так, батлкрузеры мы здесь не можем, да? Решай устроить. быстрее. Давайте пока латарьку вот дайдем. Мелое решение. командир. Решай атаку. быстрее. Первая идея. Кто еще? научное судно похоже все-таки пригодится раз уж у них есть здесь вороны или как они мираж называются передовой да? миражи есть так приказ получен работа да, выполнена недостаточная доспена доспена очень нужная вещь улучшение завершено так Одно танк нам очень пригодится. Недостаточно виспен. Так, нет, не достойте. Недостаточно виспен. Работа вы прикажете, Нам нужно больше виспен. Для Боевое того, чтобы найти построение. больше виспен, придется, значит, используйте хорошее. Кто на новенького? Давайте, послетайте не под неедимостью. Ваши войска атакованы. Так, так дальше. Вектор движения задан. Координаты получены. О, так, осторожненько. Улучшение завершения задан. О, о, о, о, о. Ну, шутка они там. обустроились. построение. Там устроились. Координаты получены. Боевое вот, сука, Он еще и просветку делает? Так, слушайте, я думаю, что, там, что нам столько много прямо уж ракетных в не нужно. Штаб спецоперации. Где это находится у нас? Штаб спецоперации. А -а -а -а -а. Нет, слушайте, давайте тогда потом. Мы на юнчике сделаем. Сначала надо броню, главное лучше. Можно было бы сюда бункер, в принципе, поставить. Ожидаю. Укажи мне цель. там спецоперация? Стойте, значит, что-то я не понимаю спецоперация, но имеется в какое-то улучшение для научной технологии, да, точно. Кстати, я могу, интересно, поставить я другое улучшение. Задумал. Нет, я не могу другого улучшения поставить, только это. Я думаю, может, батлкрузеры все-таки можно сделать. Nee, нифига. Давайте тогда улучшение пока что невидимости. Бежай быстрее! Да, газа очень мало, поэтому надо что-то использовать Кроме всяких танков и прочей техники Хотя она тут просто будет великолепно. Вот поставить здесь пару танков И все, ни один противник не пройдет Мы будем их просто уничтожать Так, ну я уже раскачал своих солдат и По броне все лучше стало и по атаке Чем у вражеских солдат А, все. Мало времени. Исследование завершено. Ну ладно. Так, ну что? Исследование завершено. Улучшение завершено. Я на самом деле даже не знаю, чем нам здесь атаковать, потому mm -hmm. что то, что у меня есть, по сути, это только либо марины одни, а марины, как вы понимаете, против бункеров будет практически бесполезно, они будут подыхать как мухи. Либо ГОСТов, которые должны скинуть на них боеголовку, но мне кажется, это тоже очень сложновато будет сделать. Потому что ядерный удар. Давайте посмотрим. Или нет, не сложно. Нет Обнаружен запуск ядерной ракеты. Ну-ка, и что он сделать сейчас? Он падет вообще или нет? И даже, кстати, сам чувак, который запустил ракету, умер Смерть Как камикадзе какой-то Нифига себе Ах ты, сука, он использует опять-таки свет Посмотрел, что у меня там за войска и... Ну-ка, еще одну просветку накинет, кинет на меня Не пожелел еще одну просветку даже Улучшение Так, я думаю, можно было бы парочку воронов понаменовать. Ну, пусть миражей Или Не надо, наверное, это делать. Хм. Ну, во всяком случае, масс пехота мне пригодится. Плюс, я думаю, конечно же, боеголовки пригодятся, потому что просто в ноль, хотя, не знаю. Газ очень просто дорогой ресурс, получается. Давайте наймем хотя бы три танчика. И вот сюда было бы прекрасно. Я бы мог бы хотя бы пробить оборону врага. Плюс к тому же танк то можно ремонтировать. Кто Зажигаем. приказаний. Погнали. быстрее. Вон, сколько у вас там. <Considering noise> ну, ты, сука, они высадились сзади. Куда так, нет, нам это здание ломать не надо. Оставайся! Наконец-то! Кто еще? Готов к работе? Призрак на связи! Наконец-то! Вперёд, вперёд! Так, все улучшение сделано. Вот Насколько танков было бы на очень классно. Лучше нет, завершено. Ну, а еще? Кто на новенького? Ой, Кто там у меня уже, я ресурсы кончились. Съярнуто, кэп. Супиката, кэп. Бежай быстрее. Самое время. Кто на новенького? Неплохая идея. О, он, кстати, и стреляет еще далеко. Самое время. Так, Кэп? Кто на новенького? Да, точно. Ремонтируйте его. Ну? Командир. Вперед, Да, Кэп! С радостью, Кэп! Выдвигаюсь. Да, Укажи домашняя. цель. Jokingly. Покатили. Выдвигаюсь. Да, кэп. Куда двигаешься? Да, um, двигаешь? да не вопрос. Стим принял. Готово двигаться. Двигаться, Кэмп. Сразу в Да, не вопрос. Я тут. видеосвязь связь установлена. Укажи цель. Двигаться. Недостаточно ну. энергии. Ну? Да, Кэп! Блежит да, Укажи цель! Да, Кэп! Куда двигать? Укажи цель! Выдвигаюсь! С радостью, Кэп! Куда двигать? Sí, Куда двигать? До да, приказа, Кэп? Походили! Ну? Я ухожу. нашим командным центром куда нибудь сюда приземляйся что у приказа Кэп? что приказаний ваши войска атакуют кто еще? здравствуйте командир укажи цель Ваши войска атакуют. Погнали. Вперед, вперед. Командир, превосходно. Вперед, вперед. в уже защита, кстати, у моих солдат, я смотрю. Ну, даже несмотря на то, что их обстреливали и мать Спокойно выдержали. Так, я понимаю, они сейчас будут с этой стороны, что заранее. Куда да, я правильно я понимаю. Цель. приказа, кэп? Да, кэп. Ваши войска, Командир, зажигаем. Я, стрелял, Командир, я тут. Да, хорошо. Вы там еще я смотрю, кристалла дофига достаточно. Готов к работе. Так, да, Куда двигать? Да. Укажи, Сэд! Командир! Кто приказа, Гэм? Да не вопрос! Так, да, Гэм! Холодите пока там. Выдвигаем! Мы стреляем вражескую оборону. Так, Гэм! командир! Есть... Вот <свист> а, не Вес. зря. Сука, два сразу шло на <свист> Что, Что тут у нас, я так понимаю, больше Время ничего не осталось, честно. Возвращайтесь обратно. Где у нас дюк, кстати? Дюк, вот он. Похоже, они высаживались, да? Каким образом они сюда попали? Фух, что тут у нас КСМ? Давайте станцию слежения поставлю, потому что мне вот эти вот ракетки, они вообще не припалят. Что тут есть у нас? Своя куча да войск мы мы А мы это мы что мы? вообще за дерьмо тут стоит? Что за бред вообще? Войска зачем-то в клетку посадили, блин. Решай ну, вообще, за все видео, которые на канале выходят, если вы же. не знали, на любом канале, не они приносят день. так или иначе деньги. Если кто-то вдруг не в курсе. Как раз поэтому у нас в Ютубе целое просто море школьников, которые снимают всякое дерьмище. Потому что они считают, что таким образом смогут заработать огромное количество денег. Что это за бред сейчас происходит? Бот типа пытается меня развести, чтобы я к нему подлетел, а потом получить от Голиафа в пор пороже, да? Хрен знает. Самое время. Идея. Самое время. Неплохая идея. Ну ладно. Ну, можно было бы в принципе Но войска туда никого перекинуть, никого. я думаю. Давайте понанимаю пока что танчики тут всякие. Всякие войска. У меня как раз есть челноки, которые дадут перекинуть войска. Конечно, про партнерка, про что я еще. Так-то мне никто не платит, конечно же. Потому что просто нормальных людей не найдется платить мне деньги за обзор модов. За которые, собственно говоря, я заработаю вполне достаточно денег. Да и таких, в принципе, контор не существует, которые бы платили деньги за обзор модов. Хранилище, кстати, не хватает. Так... Слушаю. Отлично. Так точно, капитан. Поводится дополнительные Двигаются дополнительные с капитан. Выдвигаемся. Стим принял. Готов выдвигаться. Стим принял. Выполнено. Выполнено. Жаль, лекарей а нету. Атаку. Потому что были бы лекари, было бы гораздо все, все легче. Так, что-то я смотрю, какой-то пошел раш. Тиранский. Правда, очень неудачный, походу. Куда что Пристегнитесь. Пристегнитесь, парни. Ну, Сука, тут еще одна, блин, это хрип стоит. Ну ладно, сейчас высадится, ребят. Да, танчики еще создаются. Ну, вообще я скачивал с разных двигать? сайтов, в том числе и с того, который ты написал. По что... словам, я, я скачивал с MudDB, в основном. Изредка я скачивал с других да, сайтов, я, потому что просто навсего это либо русские какие-то моды, либо еще какая-нибудь причина была. Времени. Или просто их нигде не так было. Например, как мод Варфиле, я его... Скачивал вот как раз этого сайта, по-моему, или нет. Честно говоря, я даже не помню, есть несколько же сайтов русских, его, где мода выкладывается. Может быть, и с этого сайта, может, с другого не уверен. Хорошо, что Прием, ты, ты понятливая. Да, кеп! Мне надо рабов накидать. Давайте как чем много рабов накидаем. сюда Куда лететь? Лад, поняла. Пристегнись. Кеп! Кеп! А Вот это уже серьезно. Ну что ж ты сначала ворона, был. Так, батл крузер. Чем мне против батл крузера воевать? Батл крузером, наверное, я так думаю. Вот дерьмо. Так, блин, не толкнулся, нажал. Улучшение завершено. Что, она что Так. Раз уж они стали теперь размениваться, то давайте поставим Катука парочку какой? зениток. Дабы он так прям жестко на меня не атаковал этими войсками. Так, так да? тут давайте танками пока что разведаем, что там дальше у нас. Покатили. Тут я смотрю, вражеская база. Наверняка Разы, у него не там не есть вороны. Так что давайте подводим войска. Работа выполнена. Работа выполнена. Ну что, ребят, получайте пелюду фраера. Они сейчас пойдут к нам, я смотрю, да. Они пойдут к нам, так что немножко отойдем в марининге. Так, я думаю, вообще что-то обращать внимание, танками. Жесть, сколько их. Эх, э -э, ко мне высадили. Дерьмо. Ой, дерьмо! Ну это ГГ. Я потерял все войска здесь. Я сейчас не работаю, я учусь. Я уже говорил много раз. МГТУ. времени. Ну да, я понимаю, что ты, возможно, Давайте. просто первый раз услышал, так что у меня тоже извини, то что я так сказал. Типа. Я всегда об этом говорю. Ну все, это не танковый да, конечно же. Не выжить ему. Танк на марше. Тут дофига сильно войск, но я думаю, надо побольше танков туда закинуть. Цель. Танков хотя бы 4. Тут нет, по четыре из танков хотя бы туда закинуть? Это было бы вполне нормально. Так, ребят, ремонтируйте. Чего не ремонтируете? А, типа уже поломали снова? Так, ну я еще с войска сюда поставлю Супер клавиш. Так, сорян, мне тут звонят, секундочку. Так, сраный МТС, в общем-то, как обычно, нечем больше заняться, как мне звонить. По всяким глупым поводам. Так, собираем в армию. Готов ну, Я надеюсь, они оттуда свалили, они там не пути? стоят. Пристегнитесь. Если нет, то в принципе все нормально. Правда, мне все равно надо один еще дополнительный кораблик десант Так, давайте кто на новенького. Больше не будем нанимать побольше танков. Потому что танки решают здесь. Куда лететь? Задайте Я ну, имею в виду конкретно Ты эту стягиваешь? миссию. Куда двигать? Стоп приказа, Кэп? С радостью, Кэп! <свист> Не, ну команда. То есть вот этот Ты сайт, да? <свист> <свист> <свист> Спалился. Уже этот виде... сайт, он как бы неплохой, в том смысле, приказа что там есть моды, но он плох в том смысле, что там моды весьма устаревших да, версий старше. уже. То есть Б� уже там версии весьма устарели. Пристегнитесь. И потому мальчик. их скачивать я просто не люблю с того сайта. Так сайт, да, неплохой. Укажи цель! Заводит. Что привязать? Погнали! У меня мало времени. Так, ну стоп. Что приказок? Ну, Слушай, ты я Конечно, тактику можно было совершенно другую избрать. Можно было бы сплошные боеголовки сбрасывать, но. Не изначально тактика не сильно понравилась, потому что надо боеголовки каждый раз строить. Хотя, если из двух центров, да, строить, вот если бы вот здесь я оставил бы еще один команды центр, то в принципе это выглядит даже ничего. Стратегия. О, сколько у вас тут войск, я смотрю, ребят. В принципе, то у них не такой уж и большой... Ну, такая уж прием, большая что? база. Танк вас поняла, вылетаем стим принял, готов выдвигаться на координаты Арм парни вас поняла на марше! Арм на задайте координаты на марше! Арм на марше! Арм с радостью, так, слушайте, а у меня рабочих -то здесь нету. Прием, штаб. Рабочих нету, надо работать. Давайте-ка вот этих рабов возьму я. Вас понял. Куда я просто думаю, сразу Показали. здесь еще поставить за одну такую Дай заслоночку. Да, блин, ты подъедь сюда, я тебе приказываю, блин, что-то вокруг ездить. Да, Механика знатная, старка блин. Выдвигаюсь. Жесткая Задейте вообще Даже, цель. я думаю, три танка Можно было поставить Покатили. Так, загрузил, да? Выпишка Высаживайтесь да, да не я мало ну, приказа, Так, слушайте, они же еще и высаживаются Да? Вот до этого я тут как раз и проиграл, по сути, из-за того, что они высадились. Готов к работе. Так готов к работе. Как-нибудь вот так что ли поставить. Ну, наверное, Прием надо вот прямо уже когда нападем, тогда и ставить. Прием, принял. Готов Давайте сюда. Хотя, наверное, даже не нужно. Не, не надо Оставайтесь здесь. Хотя, по сути, такая позиционка, конечно же, не очень крута. Потому что мне же все равно надо в атаку идти. Ладно, пока что давайте остановимся. Да, не прям труд как Не знаю кто. Да я кого База атакована. Что прикажете, ну, Так, э? Куда двигать? Выдвигаюсь! Так, можно было бы парочку танков перекинуть. Причем я думаю лучше отсюда идти. Так, Дюк там, ты не дремлешь, не отдыхаешь. Давай в атаку. Yeah, <coughs> ну ладно, куда двигать? Я, Стоп я, приказа, Кэмп! Прием штаб! Стоп приказа, Кэмп! Убашивайся на руках! Укажи цель! Выдвигаюсь! Покатили! Куда лететь? Пристегнитесь! Держитесь! Сейчас тряхнет! Стоп приказа, Кэмп! Выдвигаюсь! Ah! Радостью, Кэп! Слушаю! Та, Покатили! Стою кого Да, да, ah. а, «Да Укажи цель! Куда двигать? Укажи цель! Покатили! Да, ah! Радостью, Продолжайте вести огонь. Туда ну все, не Легче про что. Блин, почему он другие танки мне считают? <coughs> Потому что у меня две танка, да, типа, их, которые разложены, его надо типа обратно вернуть. приоритетом стоит. Время. Идея. Так, ваш... ну, ладно. Самое время. ну все, готов. Идея. Осталось решение. только добить какие-то здесь, наверное, здания. Я так понимаю. Неплохая идея. Ну, Вообще неплохая. Не идея. Очень медленно передвигается. А недостаточно энергии. Ну? смотри как кто-то там, я смотрю, высадиться хочет. Один полетел, корабль так и все. Же, ладно, да посмотрим, куда он полетит сейчас. Но Я так думаю, скорее всего, сюда он... Собирается мою базу, типа рашануть своими Покажи! войсками оставшимися. Хорошо, что-то там нанимает. Ну, я думаю, это не больше, чем просто провокация, наверное. Да, у него Покажи! даже там ничего нету, никаких войск. Все, добивай давай. Опа! Батл крузер. Батл крузер на батл крузер и сильнее ну-ка да, ну а тут что у нас Радусь есть какие-то враги Покатили! есть здесь? там один Куда танк двигать? застрял как да, всегда давайте-ка разделитесь Покатили! один сюда летит одни сюда едут, другие сюда едут какие-нибудь два танка сюда Радусь давайте кэп! Нет, здесь абсолютно все чисто. Тут просто еще одна база. Ага, причем, правда, посреди этой базы находится один одинокий бункер. Так, нет, подождите, вы еще не уходите до конца. Может быть, не здесь что-нибудь найдем. А, кстати, бункер-то оказывается пустой. Был. Что Че, к чему? Зачем пустой бункер сюда был ставить? Бегаете? Типа, я когда наверное, напал на их базу, они предпочли меня атаковать, чем защищать свою базу, которая здесь у них стоит. Кстати, тут знатная база, если бы я о ней знал, конечно, я бы сразу сюда пришел бы войсками. Хотя, какой смысл, если у меня уже здесь все добывалось? Юг на связи. Излучатели установлены и активированы. Кто дал приказ включить все излучатели? Я, лейтенант. Что? Тебе мало конфедератов на Антиге Прайм? Теперь ты хочешь натравить зергов на целую планету? Это безумие. Она права, еще не поздно остановиться. Я все обдумал. Можете не сомневаться. Вам дали приказы. Выполняйте их. В очередной раз Арктур доказал, что он. Ну, как сказать, помягченная вот, мразь, потому что он поступает как хочет, по сути, не слушая никого. Так, сейчас, ребята, стойте.